Рыбы тоже очень необычные люди, широкие как океан. Они могут нести исцеление во всю систему нашей жизни, если справятся верно с конфликтами своей жизни, с индивидуализацией каждого человека. Рыбы не хотят этого воспринимать, они хотят все широко э -э, видеть. Но не всегда это получается, иногда бывают индивидуальные. Ситуации, которые требуют совершенно другого подхода. И это может быть причиной недопонимания конфликтов в жизни рыб. Также рыбы... Зачастую уходят от контактности, но это их на самом деле рост и трансформация. Если рыбы при всей своей широте пойдут в контактность и баланс с другими людьми, они будут действительно реализованными по своей самой основной силе. Ну и уважение к системе жизни тоже должно быть. Это то, что не хватает, систематичности не хватает рыбам. Если они ее добавляют в свои жизни, тогда они действительно реализуют свой потенциал.